Всем привет! Сегодня, на 94 году жизни, ушла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. О причине ухода и других подробностях пока не сообщается. Режиссер Федор Бондарчук еще никак не прокомментировал происшедшее. Это произошло 20 октября, именно в тот день, когда 26 лет назад не стала и ее супруга Сергея Бондарчука. Супруги прожили вместе более 35 лет и основали творческую династию. Их сын – режиссер Федор Бондарчук, а внук – артист Константин Крюков. Молодость Ирина Скопцева считалась одной из первых красавиц советского кино. Актриса удостоила звания «Мисс Шарканского фестиваля. Уход мужа – не единственная трагедия в жизни Ирины Скопцевой. Также она потеряла дочь Алену, театральную и киноактрису, которая ушла в 2009 году. Ирина Константиновна говорила об этом. «Когда моя любимая семья была полностью в сборе, я была невероятно счастливой. Потом я потеряла Сережу. А он, наверное, не смог там без нашей дочери, вот и забрал ее к себе». Поклонники выражаются болезнования семье артистки.